Вогнутые зеркала применяются тогда, когда возникает необходимость создать параллельный пучок света. В этом случае источник света, например, лампочку помещают в фокусе зеркала, тогда отраженные от него лучи будут параллельными. Этот способ получения параллельных световых пучков используется в фарах автомобилей или прожекторах. Названные устройства позволяют освещать местность на довольно больших расстояниях. Поворачивая прожектор можно менять направление светового пучка. Вогнутое зеркало используют также, когда необходимо собрать падающий на зеркало пучок параллельных лучей. В этом случае отраженные от зеркала лучи соберутся в его фокусе. Это свойство вогнутого зеркала используется в телескопе-рефлекторе. Слово рефлектор значит отражатель. Основной частью такого телескопа является вогнутое зеркало. Телескоп это прибор предназначенный для наблюдения удаленных предметов. Именно с помощью телескопов получают основные сведения о космических объектах. Первый телескоп-рефлектор был изобретен Исааком Ньютоном в 1669 году.